все европейские страны заинтересованы в том, чтобы война закончилась. И если ценой за это будет принятие Украины в ЕС, то многие из них будут готовы заплатить эту цену, несмотря ни на какие риски, угрозы и затраты именно финансовые. Потому что цена продолжения войны для Европы может оказаться еще выше. Не исходя из каких-то альтруистических оползновений, солидарности с Украиной или чего-то такого, а исключительно исходя из собственных интересов, европейцы могут прийти к такому выводу, и наша задача — подтолкнуть их к нему. Поэтому, когда я вижу, что мы... Ну, например, кто? Министр страны дела Австрии, по-моему, недавно заявил о том, что он против членства Украины в ЕС. На что много реакций было со стороны Украины о том, что это зрада и что это поддержка московской агрессии российской. Мне кажется, это неправильно, такая линия рассуждений. Это разные вещи. Никто российскую агрессию не поддерживает в Европе, но многие страны имеют обоснованные сомнения в том, что членство в ЕС можно давать так быстро стране, которая к этому настолько не готова. Так вот, убеждать их нужно, не обвиняя в том, что они пособники российской агрессии, а, в том, а показывая просто, что продолжение войны будет для них стоить дороже.